Приветствую вас дорогие друзья! Скажите, вы много знаете возможности получать прибыль от шоу бизнеса. Насколько я понимаю, это сфера очень ограниченного доступа. Уж больно сладок пирог. Прибыльность до процентов. И вот я впервые увидел вариант поучаствовать в этом клондайке. В конце прошлого года компания с десятилетним летним стажем Holding Twitter Group почувствовала свои потенциальные возможности решила расширить портфель заказов в сфере кинопроизводства, телешоу и шоу-бизнеса. Для этого было создано открытое акционерное общество Big 3 Production. Привлечение средств через мелких инвесторов всегда более удобное, в том числе менее опасное. За декабрь прошлого года, за первый месяц работы, акционерное общество Big 3 Production выплатило дивиденды 10% пересчете на год это получается 120. Нормально. В ноябре планируются дивиденды за первое полугодие текущего года, а в 2015 году дивиденды будут выплачиваться ежеквартально. С доходностью пока осторожнейшают и декларируют от 50 до 200 процентов. Но надо еще учесть, что сейчас реализуется первичная и единственная эмиссия акций. Это значит, что рост Цены акций не за горами. Это еще одна возможность увеличения прибыли. И главное это надежность. Производство это не финансовые схемы, закамуфлированные, так сказать, лапшой на уши. Я уже приобрел несколько пакетиков акций, но планирую накопить хороший портфель. За счет реферальной системы нужна ваша помощь, дорогие друзья. Присоединяйтесь. Командой это проще будет сделать... Каждому из нас. В личном контакте готов выложить подробности без утайки. И помощь практическую окажу с удовольствием. Мои реквизиты слева. Бесплатная регистрация поможет вам вникнуть в суть глубже с позиции личного кабинета. Для этого нажмите кнопку справа. Желаю удачи. Всего вам самого доброго. С уважением, Эдуард.